Режиссер из Берлина Екатерина Еременко специально приехала в Казань, чтобы снять фильм о Николае Лобачевском русском математике, создателе неевклидовой геометрии. Предложение снять фильм поступило по заказу Казанского федерального университета. Символично, что именно 2017 год в Казанском университете объявлен годом Лобачевского. Съемки фильма на базе Казанского университета продлятся до 2 ноября. Это типичный, стандартный исторический фильм, где камера медленно нажает на портрет, за что-то рассказывает. Мне неинтересно. Я пытаюсь все время искать какие-то новые форматы. Фильм будет разделен на две части. Выход первый планируется к 1 декабря, в день 225-летия Николая Лобачевского. Это будет не самостоятельный фильм, а семиминутный трейлер, состоящий из трех этапов. Первый снимался в Гетингене. В этой части будет рассказываться об отношениях Лобачевского с немецким математиком Карлом Гауссом. Гаус считался очень признанным математиком, королем математиков. У него был плохой характер, он очень редко кого хвалил, очень редко кого поддерживал. Когда он умер, опубликовали его переписку с разными математиками, в том числе опубликовали невероятно высокие оценки Лобачевского. После этого возник огромный интерес к тому, что он сделал и пришла слава. Вторая часть снималась в Берлине, а третьим этапом съемок стал город Казань. То, с чего мы начали в Казани, рассказывать про деятельность Лобачевского как ректора. И за эту часть фильма отвечает ректор Казанского университета господин Кафуран. У нас есть возможность проследить за его текущими делами и одновременно он нам рассказывает какие-то эпизоды, которые привлекаются к жизни Лобачевского. Основная часть – это часовой документальный фильм, запланирован выйти к концу 2019 года. Мы пытаемся в нашем фильме это очень амбициозная задача, чтобы люди не только узнали дату жизни Лобачевского и его истории, но еще попытались понять немножко, что он сделал, что такое невклидовая геометрия. Анна Глазнова, Роман Самарин,